Как влюбить в себя девушку? Сейчас я подробно разберу этот вопрос и хочу тебя сразу предупредить, что это видео не из разряда, как влюбить в себя девушку за 90 секунд, за 10 фраз, там, за 5 фраз и так далее. Это не так работает. Давай сейчас мы с тобой подробно разберем все нюансы, да, которые, с которыми ты можешь столкнуться. Разберем, что тебе нужно сделать, чтобы девушка начала в тебя влюбляться. Если ты э, используешь эту информацию правильно, то ты получишь очень классный результат. Для начала я хотел бы разобрать такой момент. Вот есть э, парни, которые влю... хотят влюбить в себя девушку по разным причинам. То есть одни хотят влюбить для того, чтобы заняться с девушкой сексом, другие для того, чтобы уже построить отношения после секса. И ну, здесь как бы две большие разницы. То есть если ты относишься к первой категории, хочешь влюбить себя девушку чтобы соблазнить ее то у меня для тебя хреновая новость то есть это не сработает то есть это все работает не так здесь э, два варианта либо ты не знаешь как делать по-другому то есть где-то в твоей картине мира э, для того чтобы девушка согласилась с тобой переспать она должна быть в тебя влюблена либо ты пытаешься переложить на девушку ответственность ну, то есть, в первом варианте, если ты не знаешь, как соблазнить девушку, все, что тебе нужно сделать, это изучить структуру соблазнения и двигаться по этой структуре. То есть, как показывает практика, чем быстрее ты девушку соблазняешь, тем более эффективнее получается. Чем больше ты на это тратишь времени, тем у тебя меньше шансов. Так вот, чтобы влюбить в себя девушку, Тебе недостаточно будет 90 секунд или 10 фраз. На это нужно потратить определенное время и проделать некоторую работу. И если ты начнешь таким способом. Ну, чтобы соблазнить девушку, ты будешь пытаться ее в себя влюблять, ты потратишь много времени. А, соответственно, это очень плохо влияет на соблазнение. Скорее всего, у тебя ничего не получится. Единственное исключение, если, девуш... если ты девушке очень сильно нравишься, и она готова ждать, терпеть твой тупизм, и тогда у тебя есть все шансы, что вот у тебя с ней что-то получится. Если ты пытаешься таким образом переложить в себя ответственность на девушку, да, влюбив ее, то есть, ну о чем я вообще говорю? Есть парни, у которых вот такой коварный план. Да, он знает, в принципе, что есть определенная структура соблазнения, зная которую, можно соблазнить девушку. Но, естественно, ты можешь столкнуться с каким-то негативом, с какими-то отказами и вообще, в принципе, потерять девушку. Да, такое возможно. И вот парень может просто не хотеть потерять девушку или получить какой-то негатив. И он думает, я влюблю ее в себя и... Она начнет сама меня соблазнять, то есть так как она влюблена, она будет хотеть со мной секса и так далее, и она будет сама прилагать какие-то усилия. То есть таким образом он скидывает в себя ответственность на девушку. Здесь это тоже провальная стратегия, потому что, опять же, если ты как бы очень сильно девушке не нравишься, она не будет этим заниматься, она найдет парня, который ее соблазнит этим разобрались давай теперь разберемся со второй категорией, когда мужчина хочет влюбить в себя девушку для того чтобы построить с ней отношения здесь тоже есть два очень важных момента то есть вот я на своем примере расскажу когда в моей жизни начали появляться девушки с которыми я хотел бы построить отношения были такие моменты что ну вот после соблазнения после секса девушка просто но ну, не выходила на связь со мной, как-то начинала меня игнорировать и так далее. Я начал думать, в чем дело, вот, что я делаю не так. И я пришел к выводу, что я допускаю две ошибки. Первая ошибка, ну, возможно, ты с ней столкнешься, столкнулся когда-то или сейчас ты столкнулся с этой ошибкой. Я, когда начал заниматься соблазнением женщин, я понимал, что... Я начал это все изучать, я понимал, что нужно прокачивать в себе уверенность, настойчивость, чувство юмора, брать на себя ответственность, ну, вот обладать какими-то качествами, которые а, очень нравятся женщинам. Я начал формировать в себе эту личность, и я начал получать результат. Я доводил девушек до того момента, когда я их соблазнял, занимался сексом. Но дальше у меня не было опыта, и после соблазнения а, я как-то обожествлял девушку, да, ставил ее на пьедестал, я в нее сам влюблялся, я за, начал начинал заваливать комплиментами, чуть ли не клясться в любви, то есть я просто поплыл. И для девушки это было, ну просто как выстрел в голову, то есть ее соблазняет один парень, да, вот, который соответствует всем ее там параметрам э, крутого мужика, и потом он просто превращается в какую-то тряпку, в какого-то лоха. И, то есть, ну, соответственно, девушка понимала, что, ну, где-то тут меня обманули, и она уходила. И если у тебя было так да, или ты, возможно, столкнешься с этим. Я хочу, чтобы ты после соблазнения девушки вел себя был таким же мужчиной, который ее соблазнил. То есть, чтобы твоя личность не менялась. Возможно, это будет не совсем естественно для тебя. И вот в теме соблазнения говорят естественность, конкурентность все это должно быть. Так, потому что это нравится девушкам. Да, это правильно, но ты должен понять, что когда ты меняешься, ты не всегда должен вести себя естественно. Ты примеряешь на себе разные модели поведения. Ну, к примеру, ты общаешься с девушкой, ты понимаешь, да, я должен демонстрировать уверенность, я должен смотреть ей в глаза. Но ты понимаешь, что, блин, мне некомфортно, я не хочу это делать, это не мое естественное состояние, для меня, естественно, опустим глаза вниз, стоять и слушать. Но если ты будешь себя так вести, ты не поменяешься, ты не будешь получать никакого результата. Поэтому то, что ты иногда будешь вести себя неестественно, это нормально. Не поддавайся после соблазнения на эмоции. Ведь веди себя точно так, как ты вел себя до соблазнения девушки. Это первая ошибка. Вторая а, я После соблазнения звал сразу девушку на следующее свидание, я звал к себе домой и потом еще звал домой. Каждый раз я звал домой, мы занимались сексом, я думал, блин, ну классно, кайфуем типа, у нас отношения и так далее. Но девушка могла воспринимать это как будто она у меня для секса, только для секса, никаких отношений и так далее. И чтобы такого не было, ну и соответственно, когда она это понимала, она начинала опять же меня игнорировать, отдаляться и так далее. Чтобы такого не было после соблазнения, ты на следующую встречу не тащи ее сразу домой. Сходи с ней куда-то погуляй, сходи куда-то покушай, в кино, в парк сходи, потом смело можешь вести домой. То есть создать для девушки э, понимание, что у вас э, как бы формируются какие-то отношения. Когда ты уже периодически начнешь с девушкой встречаться, тогда ты уже можешь думать о том, как ее влюблять в себя. И для того, чтобы влюбить в себя девушку, тебе нужно сделать следующее. Во-первых, ты должен понимать, что в отношениях доминировать, как-то управлять отношениями должен ты. Потому что если ты отдашь это управление девушке, то ну, вы как бы пойдете, все ваши отношения пойдут ко дну. Каких мужчин любят женщины, с которыми комфортно, с которыми они чувствуют себя уверенно, которые берут на себя какую-то инициативу, решают вопросы и так далее. То есть девушка хотела бы ну, х... девушки хотят чувствовать себя маленькими, девуш... маленькими девушками маленькими девочками да защищенными они должны чувствовать себя в безопасности И вот в таких мужчин влюбляются девушки если ты даешь инициативу в руки девушки она решает все вопросы все какие-то там моменты ваши то соответственно как бы она не будет в тебя влюбляться она может начать забрасывать тебя какими-то манипуляциями проверками то есть проверять, блин, а тот ли ты вот мужчина, с кем я хочу построить отношения. Чувствую, чувствую ли я себя с тобой в безопасности, уверенно, комфортно и так далее. Второе, что тебе нужно сделать, это давать девушке эмоции. Мы, мужчины, больше опираемся на логику. А девушки на эмоции, да, это их основной драйв. Они от этого кайфуют, они живут эмоциями. И если ты не будешь ей давать эти эмоции, то девушка не будет чувствовать себя живой, она не будет чувствовать себя счастливой. Если она не чувствует с мужчиной себя счастливой, то как она в него влюбится? Если ты будешь давать эмоции, если ты вот будешь закрывать какие-то такие ее потребности эмоциональные, девушка будет в тебя влюбляться. Потому что, ну в общем, смотри, что я хочу сказать по эмоциям. Эмоции нужно давать не только позитивные. В основном вот многие мужчины, они зациклены на позитиве. Вот там дарят подарки, ухаживают заботятся и так далее, дают какой-то позитив, позитив, позитив, но чтобы ты понимал, девушки любят негативные эмоции так же, как и позитивные, поэтому ты должен давать девушке также негативные эмоции, потому что если ты не будешь их давать, она будет их требовать. Каким образом? Начнет психовать, пытаться с тобой манипулировать, вызывать чувство ревности и так далее, то есть это не совсем приятно, поэтому чтобы такого не было... Ты должен ей давать этот негатив. Ну, то есть, опять же, где-то может минимально вызывать какое-то чувство ревности. Возможно, где-то ставить на место, если она что-то не так сделала. За что-то наказывать и так далее. То есть, ну, я не говорю там бить ее как-то избивать, да. Вот какие-то такие легкие негативные моменты создавать. И тогда девушка будет получать весь спектр эмоций. Она будет в тебя влюбляться. Далее секс ты должен качественно заниматься с девушкой сексом если ты будешь заниматься с девушкой сексом полминуты минуту каждый раз то ты как бы не будешь ее полностью удовлетворять она будет недовольна и ну как бы она не будет закрывать свою основную вот потребность и соответственно как бы как она в тебя может влюбиться если она не получает с тобой удовольствие она как бы найдет другого себе мужчину, который будет помогать ей в этом. Я не думаю, что тут стоит очень так сильно раскрывать эту тему. Я думаю, все понятно. Просто трахай свою женщину качественно, и она будет счастлива и будет влюблена в тебя. Все просто. И последнее, что я хочу сказать, это позволяй своей девушке о себе заботиться. То есть не только там стирать твои носки, готовить, кушать и так далее. А, вот первый момент, я говорил, ты должен быть инициативным, да, решать все вопросы Но иногда позволяет девушке это делать Потому что, вот смотри, вот ваши отношения, да Изначально каждый из вас имеет одинаковую ценность друг для друга, да, вот ваша ценность Позволяй девушке немножко делать больше для тебя, чтобы она больше в тебя вкладывалась Чтобы таким образом твоя ценность для девушки будет немного выше если человек вкладывается в другого человека, вот возьмем мужчину-женщину, если твоя ценность для нее выше, то она будет в тебя влюбляться. Как бы здесь, я думаю, все просто. Поэтому вот используя эти четыре пункта, ты управляешь отношениями, ты вызываешь у девушки эмоции, ты качественно занимаешься с ней сексом, и ты делаешь так, чтобы твоя значимость была для девушки выше. И таким образом девушка начнет в тебя влюбляться, если ты будешь делать все правильно, то вот уровень ее влюбления достигнет очень высокой планки.